Привет друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь возможно их опубликует, если они будут конструктивны и в тем. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свежий шуточный афоризм, написанный мною вчера днем, посвященный моим вчерашним спорам в группе «Металл на аудиодисках. Разместил я там фотографии с группы Импетига, так какой-то придурок написал, что садус лучше. Ну нравится тебе твой садус, засунь его к себе. Зачем под моим постом писать свои вкусы? Создавай свой пост со своим анусом садусом и гордись этим. Приятного прослушивания. Засунь свой садус себе в анус. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы, где я публикую по субботам либо новую книгу, новый рассказ на канале Warhull Audiobooks.